это место а просто вот как вот грязь земля и они все поверх кладут и все держится она конечно очень короткий промежуток времени мне кажется в прошлые года такого не было вот это да, вот я зафиксировал ровно как неделю назад она была нанесена перекресток 9 мая до пяного все перед выборами дня за три Красивый ну 9 мая водопьяного Вид с улицы 9 мая mm -hmm. Вот водопьяного mm -hmm. туда пошла в сторону центра 9 мая в сторону планеты Леатор ну, 9 мая водопьяного Все верно, да uh -huh. Это Вид сверху такой красивый Я еще думал классно нанесли разметку Здесь стоп линия фиг пойми где. Она вот здесь где-то. Вот вот здесь. А знак стоп Там? Там же, да. Знака стоп. очень корма и я извините вы скорее всего знаете куда позвонить я не знаю он там собачка решил <с calculation marble> да не делай что-то лежит вот она еще Делайте. Нарушение пешеходного перехода. А? Не, у меня нету. Спасибо за сотрудничество. Будем и дальше работать. Ну вот закончился наш рейд совместно с сотрудниками ГИБДД. Сотрудники ГИБДД показали нам места, по которым уже есть предписание, но, к сожалению, Департамент городского хозяйства не предпринимает никакие меры для того, чтобы пешеходы, а именно мы занимались школами то есть и детскими садами, что туда ходят дети и первых классов, которые по 7 лет, которые еще не до конца знают правила дорожного движения, также ходят и мамы с маленькими детьми в детские сады, где действительно невозможно перейти, невозможно каким-то образом дойти чистому до школы. По данным фактам мы получили список, по ним составляем также от себя отдельные заявления. По тем местам, где до самой школы по двору даже невозможно дойти, мы также пишем заявление в департамент городского хозяйства, чтобы все-таки наладили... То взаимоотношение между учеником и школой когда у нас ученик приходит в школу вся эта грязь во всей школе все друг друга бегают мораются вся эта грязь летит в легкие детям ну это что касается экологической части что касается правил дорожного движения мы пишем заявление в департамент городского хозяйства.